Каменный шпон – тонкий слой натурального камня, нанесенный на основу стекловолокна или хлопка. Для производства каменных листов используются 5 горных пород – сланец, слюда, песчаник, известняк и мрамор. Одна из самых эффектных и запрашиваемых групп фактур из мрамора. В коллекции Slate Light представлено 4 расцветки мрамора – белый, золотисто-коричневый, зеленый и черный. Mystic White – Фактура из белого мрамора с темно-серыми прожилками. Это классический вариант, уместный в любое время и в любом интерьере. Rainforest Браун. золотистый, светло-коричневый мрамор, хаотично изрезанный темно-коричневыми прожилками. Эффектнее всего, активный рисунок Rainforest Brown смотрится при отделке мебели и кухонных фартуков. Rainforest Green – уникальный болотно-зеленый мрамор, испещренный сетью красных, оранжевых, белых и коричневых прожилок. Фактура доступна в темном и светлом оттенках зеленого. Благодаря неоднородному рисунку и богатому оттенку камень станет прекрасным украшением интерьера. Зачастую используется для облицовки стен, каминов и кухонных фартуков. Мансон Блэк черный мрамор со светлыми полосами, как будто нарисованный мелом. Вкрапление белого цвета – это осадочная порода из древних ракушек. Спокойный рисунок этой фактуры позволяет использовать ее в отделке жилых комнат, например, спальня. Размеры листов каменного шпона из мрамора 1,22х61 см или 240 х метр см. О покупке фактур из мрамора нужно позаботиться заранее. Маленькие листы поддерживаются на остатках на складе в Германии, большие изготавливаются под заказ. У фактур Rainforest Brown и Rainforest Green есть аналоги на прозрачной подложке. Их можно использовать для инсталляции с подсветкой. Каменный шпон – красивый, прочный и благостойкий материал. Чтобы увеличить его эксплуатационные качества, используйте пропитки для натурального камня. Все фактуры каменного шпона Slate Light, а также материалы для его монтажа и защиты вы сможете найти в наших салонах или на сайте jemdecor.ru.